Здравствуйте. Сегодня я получил посылку из Китая. Выписывал я экшен камеру Akin H9R. Вес этой посылочки с упаковкой 1 килограмм 5 грамм. Заказ я делал 19 января этого года и сегодня 15 февраля получил я посылку. Как мы видим, даже меньше чем месяц. Но они там дают 35 дней. Хороший магазин посылку я на почте открыл сразу чтобы убедиться все ли в полной сохранности потому что многие пишут что вместо экшен камеры здесь сложат какие-то другие предметы и чтобы этого не случилось я сразу открыл и думал буду я снимать там на видео но когда открыл посмотрел что экшен есть камера я сразу закрыл я ее вот открыл сразу сейчас мы приступим к открытию и посмотрим что здесь есть. Упаковочка отличная. Вот как мы, как мы видим, какая упаковка отличная. вообще Воздушная, не попрыжка, как раньше были. Упаковка хорошая. Но я, конечно, писал самому продавцу, чтобы он хорошо упаковал мне ее. Как мы видим, от, отличный футляр этой упаковочки. Какая хорошая упаковка. Ничего сказать не смогу. Я брал камеру полной комплектации. Вот она идет с таким футлярчиком. Вот боксик. И, так, что здесь еще? Вот как мы видим, какая хорошая упаковка. Толстая, воздушная, конечно. Как раз для российской почты отлично. Даже если что будет бросать, я думаю, ничего не повредится. Итак приступаем к осмотру, это я брал, полная комплектация сюда входит и ремешки и на голову и даже здесь как мы видим есть монопад, селфи палочка простая, я думал что кнопочка, но у меня есть селфи палку я брал, которая с блютузом, ну а это простая тоже хорошая вещь, ремешки это поясной ремешочек и здесь остальные причиндали так видим, сколько здесь разных этих причиндалей. Посмотрим, что здесь есть в боксе. Открываем его. Здесь еще дополнительно много. Я мелочи эти все не буду рассматривать. Здесь их очень много, этих причиндалей. Здесь и на голову есть, и все-все-все. Все, что необходимо. Самое главное, что мне понравилось, что здесь идет два сразу аккумулятора. Она недорого стоит, сразу говорю, на тот период времени я ее заказывал, она мне обошлась 4738 рублей, там 95 копеек. Сейчас курс доллара упал, то сейчас она стоит, я смотрел, 4545.91. Еще на 200 рублей почти дешевле, чем раньше я заказывал. Вот так, что выгодно ее брать. Сразу она идет в таком водонепроницаемом боксе, Камера, вот камера. Новые камеры EKEN уже идут с логотипом. Вот здесь мы, как видим, логотип EKEN написано. Вот я ждал, когда будет обновление, и как раз дождался. Оно обновление было еще в декабре прошлом году, и вот она идет с логотипом. Отличная камера, буду ее испытывать. В дальнейшем буду показывать, как она пишет в дневное, в ночное время. Сейчас посмотрим, на каком языке книжечки эти. Так аксион камера экси камера так посмотрим так русского языка конечно здесь нету В самой инструкции русского языка нету английский и китайский все больше никаких языков тут я не вижу тут что чем хорошо что она идет с пультом вот видим мы пультик пульт этот на дистанционную и на видео камеру идет и на фото это плюс большой в этой экшен камеры это мне очень нравится я эту хотел брать такую. почему потому что иногда если на рыбалку идешь я охота снять я несколько раз снимала рыба уходила потому что надо было или снимать или рыбу вытаскивать и рыба уходила а здесь я ее закреплю или на запястье груди или на голову и будет она отлично снимать ну тут можно вот посмотрим, открыть ее, вот открывается, она очень хорошо застежечка плотно. Испытая ее на водонепроницаемость, потому что тоже хочу ее под водой снимать. Вот, такая маленькая камера, вот как мы видим маленькая камера. Бокс я, конечно, буду под водой проверять не с камерой, не буду рисковать, положу сюда туалетную бумагу и посмотрю, будет она влажная или будет такой же самой среде, которую я и закладывал. Посмотрим батареечка. Так, батарейки, чтобы две было, сейчас гляну. Писал, что два аккумулятора идут. Так, вот один аккумулятор. Там было написано, что зарядное устройство идет под два аккумулятора. Но ну, здесь, видимо, зарядное устройство еще по старому, типу, под один аккумулятор зарядное устройство. Хоть было написано, что под два идет. Зарядка полностью идет, как положено, это хорошо. Ну и здесь думаю, что тоже батарейка есть в самой камере. Здесь аккумулятор. Посмотрим, насколько емкость этого аккумулятора. Снял я крышечку эту. Сам аккумулятор хорошо вынимается. Посмотрим аккумуляторчик, насколько. Но сейчас хорошо, то раньше был на 900 микроампер, а сейчас на 1050. Это большой плюс. И проверим запасная. Запасная тоже я смотрел, тоже такая же самая емкость. 1050 микроампер в час. Так закрываем. Включение самой камеры здесь, на переднем плане, я брал серебристый цвет, здесь вот сам окантовочка, удобно не скользкая, нормально будет удерживаться. Нажимаем и удерживаем ее секунд, там пишут 3-5 секунд. Вот удержали и все отпустили. Вот видим. Карту памяти лучше там сразу выписывать, где и берете камеру, потому что могут быть неприятности, когда мы карту будем брать в других местах, и тем более здесь карта только 10 серии идет. Вот карточка микро на 32 гигабайта. Вот Вместе с картой и все это комплектацией даже меньше 5000. Объем большой, как мы видим. Достаем эту карточку и вставляем это гнездо в нашу карточку так вставили посмотрим что теперь поставим карта есть сразу пишет формат видео 1080 на 60 переключаем этой же самой кнопкой режимы вот режим переключая Режиму настройки здесь много прошивка здесь последней версии и микро карта памяти тоже Десятая версия. Давайте мы глянем, какие разрешения на видео, на фото разрешение 12 мегапикселей, 8 и 4 или 5 там есть. Давайте глянем, какое разрешение на видеосъемку. Переходим здесь режим, нажимаем и справа передвигаем режимы фильма, как мы видим, 1080 на 60 fps. 1080 на 30 FPS, 4K на 25 и, 20, и 70K на 30 FPS и 720 на 120 FPS. Вот такие режимы даны здесь на видеосъемку. В дальнейшем все это испытаю, соответствуют ли эти режимы или хотя бы приблизительно действительности. Теперь буду делать видеосъемку и Apple проверю в воде, как он реагирует на это. Теперь будем испытывать аквабокс, как он на водопроницаемость. Будет вода поступать или нет. Сюда я натолкал туалетной бумаги, она хорошо чувствительна на влагу. И погружаем ее в воду, в посуду с водой. Так как он плавает, я наверх опять же кружку тоже подтяжусь с водой и придавливаю его. И засекаем с полчасика, пусть так оно побудет, и посмотрим, что с этого будет. И потом мы посмотрим, удержит ли воду данный Аквабокс, как герметизация его. А этим временем я пойду испытывать камеру саму. Итак, прошло около 40 минут. Достаю наш Аквабокс вот и проверяем, что здесь находится. Это видео уже записано на новую экшен камеру 720 на 120 кпс. Так, открываю достаем никакой влажности не видно данной салфетки вся сухая все нормально значит Аквабокс пригоден к эксплуатации эшен под подводной на подводные съемки можно его полностью использовать сорок минут прошло никакой воды утечки сюда не попало все нормально идем дальше испытывать Сейчас хочу испытать камеру от пульта, как она работает, на каком расстоянии. Итак, я пошел и работаю. Отойду на 5 метров, а потом на 10 она включалась и выключалась значит на расстоянии 10 метров этот пульт работает так что это очень хорошая вещь теперь отключаю также через пульт сейчас идет видеосъемка 720 на 120 fps со светлого места переходим в темный угол темно просветляется видно хорошо и наоборот Темного светлый. Глянем на огурчики наши. И глянем на улицу. Это видеосъемка 720 на 120 FPS. Звук идет через камеру. Сейчас видеосъемка идет 720 на 120 фпс Сейчас 720 на 120 Аквабоксер и в движении это видеосъемка 380 на 60 фпс это видеосъемка 1080 на 30 фпс Теперь проверим ночную видеосъемку. Видеосъемка ведется на 720 на 120 fps. Вот машина только видно сверкает, а так-то ничего сильно и не видно. Лошадь освещенная, но ее не видать. Вот такие результаты по видеосъемке с этой экшен-камеры я показал вам. А выбор делать за вами. Стоит ли ее брать или нет. А то многие показывают видеосъемки и в хорошем качестве, и в плохом. Пока сам не убедишься, не поймешь, хорошая эта экшен-камера или нет. Я вот все честно все это показываю, потому что мне нет смысла преувеличивать. Вот так оно выглядит все. Ну вот и все. Думаю, что это видео было полезным многим, кто хочет приобрести экшн-камеру. А вывод делать нам самим. Кто хочет быть в курсе всех моих событий, что делается на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания. Запись звука идет с этой камеры.